Всем привет! Вот с Иваном только что вышли от нотариуса, подписали договор, отправили на электронную регистрацию, купили нежилое помещение на Владыкина. Несмотря на коронавирус, работа, да, несмотря на маски, работа идет, мы работаем, и прибыль у нас есть. Поэтому звоните, пишите, приглашаем, вам тоже купим. И продадим. И продадим. С прибылью. Помещение 140 квадратных метров нежилое, а разобьем на 7 маленьких под последующую продажу. На момент продажи сделаем, э, посадим туда арендаторов. Поэтому будем в плюсе. Всем пока! Пока! -пока.